Мама занималась Лерочкой каждый день. Пятилетняя Лерочка старательно выводила буковки на листе бумаги. Крывые буковки складывались в целые слова и предложения. К семи годам Лерочка уверенно писала и считала, пересказывала маме прочитанные книжки, разговаривала как взрослая. Мама радовалась, Блундеркинд растет, и рассуждала, кем станет ее Лерочка, когда вырастет. Может, знаменитым писателем, может, выдающимся ученым и Нобелевскую премию получит. Конечно же. О премии мама мечтала чаще всего. Все закончилось, когда Лера училась в седьмом классе. Маму сбила машина. Совсем недалеко от дома. Лере пришлось переехать к отцу. Новая жена отца не любила девочку и другие дети отца смеялись над ней. Девочка старалась как можно меньше времени находиться дома. Часто приходила на кладбище к вагиле своей мамы, сидела на лавочке и делала уроки, читала учебники, пока не стемнели. Услышав шаги, в тишине кладбища Лера вздрогнула и подняла взгляд от тетради. На тропинке рядом с памятником остановилась нищенка. Лера порылась в рюкзаке и протянула женщине булочку, что давали сегодня на обед в школьном столовой. Женщина взяла угощение, поблагодарила вежливо, но уходить не спешила. «Денег у меня нет!» — сказала Лерочка и уткнулась в тетрадку. «Мама твоя?» — спросила женщина, кивнув на памятник. Лера смотрела в тетрадку, но ничего не видела. Слезы выступили на глаза. Она кивнула. Плохо тебе без нее. Лера кивнула снова. Ну-ну, милая, нищенка погладила Леру по плечу. Знаешь, если сильно-сильно чего-то захотеть, то все сбудется. Лера усмехнулась невесело. Я хочу, чтобы моя мама была жива. Это не сбудется. Слезы текли по щекам, девочки. Вот что. Ступай-ка ты домой и ложись спать, И слова мои не забывай, все сбудется. Лера вернулась в квартиру отца, Сразу легла спать, Плакала долго, а потом уснула. — Ты спишь, что ли, Лерочка? Пора заниматься. Мама вошла в комнату с букварем в руках. Лера протёрла глаза, Ей снова было пять. Она крепко-крепко обняла маму. И все-все ей рассказала про страшный сон, и про пешеходный переход, и про новую семью отца, и про нищенку на кладбище. И самое главное, рассказала про то, что если сильно-сильно чего-то пожелать, то все сбудется. Значит, Нобелевскую премию ты получишь точно, засмеялась мама, а потом добавила серьезно. Я буду переходить дорогу очень внимательно, и все у нас будет. Хорошо.